Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. Многие мне писали в комментариях, да и так и на почту, и в Телеграме мне писали, помимо трейдинга, помимо новых проектов, чем бы еще заняться, чтобы получать, добывать криптовалюту. То есть, как бы что-то самое простое, без особых заморочек, без особых умений и знаний, просто получать, иметь бабки. Ребята, вот есть, получается, платформа называется битфуфу Это у нас облачный майнинг Кстати, почему я именно о данной платформе заговорил? Потому что у этой платформы серьезный партнер такой как Bitmain Это прям я думаю все уже знают кто такой Bitmain Это топ из топов Это самая крутая тема которая только может быть у них в партнерстве В общем Здесь все просто, люди поставили оборудование и делятся хэшрейтом. То есть не то чтобы сказать прям делятся, а сдают свое оборудование, скажем так, в аренду. И вы выбираете, какое оборудование вам интересно, на какой срок, какую монетку. Как вы видите, другие монеты уже, допустим, некоторые недоступны могут быть, такие как по эфиру все оборудование выкуплено полностью люди манят на чужих скажем так асиках на чужом оборудовании добывает себе эфириум то есть сейчас как бы купить ну просто нереально по крайней мере в данный момент по эфиру залететь потому что все оборудование уже занято по биткоину есть еще вот интересные предложения на 90 дней Тому подобное если нажать зайти там а, более подробно то есть количество скоро сколько там у вас хэши вторая будет можно выбирать сколько угодно и оплачивать и вам будет просто вы будете наблюдать в своем личном кошельке как будет маниться допустим этот же биткоин и будет капать вам на кошелек в принципе здесь как бы никаких сложностей возникнуть не должно все просто сейчас вам покажу личный кабинет также у них там саммит успешно прошел. Все у них, скажем так, хорошо. Ребята постарались, запустились, работает. Серьезные партнеры имеются. Ну, как бы, если вам интересно, вы можете больше по партнерам полазить, по всяким пулам посмотреть, понаблюдать. Многие задаются еще также вопрос, почему, допустим, они сами на своем оборудовании не манят, а сдают его получается в аренду. Значит, получается у всех логиков в голове, что это невыгодно. Не знаю, лично мое мнение, вот они поставили, допустим, за 60 дней вы должны заплатить 95 долларов 28 центов. Они эти деньги взяли, для себя посчитали, что это и электричество оплачивается, и они зарабатывают, просто они зарабатывают стабильные деньги, а вы зарабатываете криптовалюту которая может а, также через месяц взлететь больше, будет стоить, или же эта же криптовалюта может просесть. И ребята просто взяли оборудование, все настроили, все запустили, но они решили это оборудование, майнинг этот, превратить в стабильный доход а, с той ценой, которую они указали, чтобы она была и людям интересной, и покрывалась их расходы, доходы. Но это лично моя точка зрения. Как это сделано точно, сказать не могу. Как бы, ну, другого логического как бы, видения этой темы я не вижу. Что у нас, допустим, зарегистрировались, зашли мы в свой личный кабинет. Здесь у нас просто-напросто, допустим, купили. можете наблюдать результаты там производства, как капают бабки. Просто со всем этим, за своим, скажем так, за свои шахты следить за своим балансом точно так же то есть максимально все простое интуитивно понятное меню здесь также можно приглашать еще типа как друзей своих типа как рефералка я так понимаю но здесь надо будет пройти туда по любому что купить хешрейт это первое чтобы у вас появилась рефералка второе это сделать верификацию по паспорту ну как бы темка неплохая я думаю, забаху туда полностью все. Запущу какой-нибудь а, из этих, из предложенных нам вариантов какой-нибудь ASIC. А, здесь у нас S19 Pro. Ну, как бы, я так понимаю, это последние ASIC, самые топовые. В них как бы немного не сильно разбираюсь. А, ну, я думаю, такая будка стоит нормальных денег. И, в принципе, нормально будет копать бабки. Так что, ребята, вот вам как альтернатива, если вы хотите ничем не задумываться, не заморачиваться, просто зарегистрировались, купили себе мощность, ну и там раз в день заходите, посмотрите, как вам просто-напросто капают биткоины, либо эфиры, если появится, либо там потом еще будет биткоин кэш, либо дэш. Ну, любую из тех криптовалей, которые вы будете добывать, вы просто будете наблюдать в своем кошельке. Ну, соответственно, еще смотря на курс, вы будете этому радоваться, как у вас растут Ваши денежки, ваши доходы Начинают приумножаться Так что в принципе все Замечательно Напишите в комментариях что вы думаете по поводу Облачного майнинга данной платформы Ставим лайки Подписываемся на канал На этом у меня все, всем удачи, всем профита Всем пока